Убери в себе, вот если ты хочешь добиться успеха в России, убери всю эту свою интеллигентность, застенчивость и соответствуй своей музыке, которую ты писал. Вспомни свои корни вот эти музыкальные, когда ты был лохмат в этих черных очках. Я смотрел твои клипы, я просто потрясен был твоей, твоей музыкой. Прекрасная музыка. И вдруг Костя отбили Я сейчас смотрю, смотрю Костя, думаю, идёт кто Костя, почему ты уходишь с арены, сходишь? Ну, я не знаю, меня что-то на лирику потянуло и... и все. Ну, а чем это вызвано? Что тему? Я не знаю, мне, наверное, наверное, захотелось мелодий каких-то. Мелодий нежных. Я, может, подумал, что народу надо этих больше таких нежных мелодий любви. Ну, в этом ведь рациональное зерно. Я с тобой не могу против этого спорить. Да. А может там все-таки с дочью родилась, я а дочь увидела прекрасно. Ну, с этим связано кидать. Ну я не знаю, есть ли, как говорится, цепь этих моментов. Просто может быть.. К... Я просто, наверное, достал свои старые вот эти тексты, которые думал, что никуда не пойдут, и я решил их попробовать. А может быть это связано с тем периодом, то что я остался один, и под гитару я просто те песни я не приемлю. Сейчас я один на гитаре, как абсолютная гармошка, я не знаю, я как-то не пробовал. А у тебя с собой на? Да? Нет, не с собой. Забыл. Но ты врежешь сюда все, сделаешь, да? Поставишь клипы. Я тебя прошу, я обращаюсь ко всем. Питерем нашим. У него есть хорошие наработочки, просто просто врежет, и чтобы люди тоже увидели.